Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Иван, я руководитель отдела продаж компании Развития. Сегодня мы продолжим рубрику «Ответы на вопросы из социальных сетей». Ну что ж, давайте начнем. Первый вопрос. В каком месяце планируете сдать третий 4 литер? Какие работы осталось выполнить в данных секциях? Третий-четвертый литера входят в состав второй очереди. Мы планируем ввести в эксплуатацию... Во-вторую очередь в конце 2020 года. Что касается работ, выполняемых в данных секциях. В третьем и четвертом литере мы уже заканчиваем чистовую отделку. В скором будущем третья и четвертая секция будут в стопроцентной строительной готовности. Переходим к следующему вопросу. Есть ли уверенность, что сможете в сложных экономических условиях сдать жилой комплекс? В данный момент работы продолжаются или все на самоизоляции? Я с полной уверенностью говорю вам о том, что жилой комплекс «Южный квартал» мы сдадим в срок. К счастью, режим карантина и самоизоляции практически не повлияли на продажи квартир в жилом комплексе «Южный квартал». Финансирование объекта продолжается. Нет ни малейшего сомнения, что «Южный квартал» мы достроим в срок, а то и раньше. Перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте! Интересуют тарифы на коммунальные услуги. Что касается тарифов на коммунальные услуги уже в сданных домах, я вам советую обратиться в управляющую компанию, которая называется «Формула комфорта», они вам дадут полный расширенный ответ по любому виду коммунальных услуг. Когда начнутся продажи кладовок 5 и шестой секции? Что касается продажи кладовок, вы можете обратиться в офис «Продаж» по указанному номеру телефона. Менеджер предложит вам варианты, вы поставите бронь на кладовку, и уже в течение месяца мы сможем ее реализовать. Идем дальше. На сколько месяцев идет опережение стройки седьмой секции, четвертой очереди? Четвертую очередь мы опережаем примерно на 3-4 месяца от запроектированного графика. Планируем сдать э, четвертую очередь четвертом квартале 2021 года. Можно ли после сдачи пятой секции заказать у вас установку сантехники? Что касается э, установки сантехники или э, другой помощи доработки вашей квартиры, вы можете обратиться в офис продаж, мы в любом случае откликнемся на вашу просьбу, не останемся равнодушными. Можно ли после сдачи пятой секции заказать у вас установку сантехники? Вы можете обратиться в отдел продаж, и мы обязательно посоветуем вам надежную строительную бригаду, которая поможет вам в данном вопросе. Идем дальше. Применяется ли скидка в 200 тысяч рублей на студии в 16 секции? Когда точный срок сдачи 16 секции? Что касается срока сдачи 16 секции, она входит в состав третьей очереди. Третья очередь сдается в четвертом квартале 2022 года. Если вас интересуют а, актуальные скидки и акции, которые мы проводим, обратитесь по номеру телефона. Менеджер а, подробно вас проконсультирует, расскажет всю актуальную информацию. Мы работаем без выходных. Наши менеджеры всегда на связи. Звоните. Друзья, напоминаю, у вас есть возможность онлайн-покупки квартиры в жилом комплексе «Южный квартал». Все вопросы по приобретению вы можете решить, не выходя из дома.